Всех приветствую на своем канале, с вами как Тимур, и сегодня у меня будет для вас маленький такой летсплей Все, конечно, я сегодня хочу вас поздравить с Новым Годом, но Давайте не забудем, что у нас сегодня Новый Год, который уже почти что нам наступает уже на пятки Ну и давайте мы его, как сказать, конечно же, ну, встретим Но у нас будет маленькая ирония Даже не сказал, что будет ирония, ирония кошмара, в которой сегодня мы попадем ну что ж, ребят, давайте мы пойдем в, в, в этот кошмар, который будет нас сегодня приветствовать. Нажмите на левую кнопку мыши и тяните, чтобы открыть двери. Левая кнопка мыши для взаимодействия. Что такое происходит с игрой? Что на А, вот. Все, ребят, в порядке, просто игра как-то вылетает. С Новым годом! Ты приведешь слишком много времени. Være... А, ты проводишь слишком много времени за компьютером. Я прикрепила тебе записку на стену. А ты даже не обратил внимания. Мы украсили елку. Сходи посмотрим. Ага, то есть я так почитал. Аа, кликните на клавиатуру, чтобы сесть пробел, чтобы встать с компьютером. мне грустно, и когда мне даже очень страшно, если я поделюсь одинок, то я играю на этой гитаре, которая мне очень нравится. Ммм, mm, мы спортсмены. Ты видишь бицуху? А ты не видишь, а она есть. Так. Вау, я могу дверь открывать? Да ошибись. Так, я зашел, смотрю... Не открывает. Так. Опа, я открыл дверь. Здесь что? Ничего, мы не отражаемся. Ну, потому что мы вампиры, я уже понял. Так. Закрыто. Здесь что? О, какая елка. Нам вот и сказали, посмотри, пожалуйста, на елку. Вот, пожалуйста, елка. Просто красивая. Ты... Что за? Так, так, так, так, так. Цвет. Что за? Не кажется ли? А -а -а. Ты видишь этого медведя? Я тебя вижу. А вдруг я буду смотреть на тебя? Ах, ты прогажник, смотри. Он меня уже теперь смотрит. Что мне нужно найти? Фонарик у нас, конечно же, нету. Да что ж такое, звонушник-то? Так. Дверь не открывается и не поддается. Да, медведь, прекращай вырубать свет. Так, о, я что-то вижу. Ключ. А чего ключ? Так, ключ то я нашел. Свет можно врубить? Свет нельзя врубить. Опа. Так, заходим. Фонарик. Вау, класс. Что за? Что там? О, телевизор шумел. Сердце, серьезно, я такого первый раз вижу. А это Свинья фу. Мне сейчас стошнит, серьезно. Мне то все пакет не хорроров, но тут прям чистый хоррор, таким, прям чистым пахнет ну это хоррор, но ну, я прям не был к такому скримеру готовит. Фух, а это что за? господи Фух. чай из крови давайте выпьем? выпьем опа, <сос utilizz Communityınt с technician> <с repair house> у меня есть ключ, я могу открыть дверь и пройти в другую какую-то дверь. Это дверь на... Не знаю куда. <свы> <свы> ну, уж кто-чего выпал-то? Там кто-то пробежал. туда не хочу я туда не хочу дверь закрыта все в порядке с новым годом вас ребята серьезно нужно идти сюда так что-то я нажимаю все клику но ничего не происходит дверь очень нюту ты кто привет а если так сделаю? двери, кто такие двери ставил, а? Так, двери это я открыл. Прохожу в дверь. Что-то здесь или это ванной? душ. Я бы тут заскал бы рекламку по мой нижний гель, но не скажу. Так. Димазин. Давид. Формен. Пистомес. туалет ничего интересного кровавый этот ну нормально все прекрасно открыть я ничего не могу ключа я здесь не вижу Или есть здесь ключ нет включайтесь не вижу хоть убей, не вижу так, Кайфаня, Рамух, Рам. <кхм> Рам. Что-то я еще щелкаю. О, это можно открыть? За ошибись. <кхм> наушник так это уже комната знаешь я а это наш это наш комната чего а как мне сесть Да играть нет времени у нас. Но чего? Зажми чего? Там написано чего? Зажми кнопку, чтобы осмотреться. Какую? А вот, наконец-то сели мы. У вас новое. У вас новое письмо распечатать, да? <свист> Мне также принтер впечатает. А, здесь надо ему писать. Да, я. Я тут. Да, я тут. А, тебе нужно торопиться, ты хочешь выбраться отсюда? <свист> Естественно. Я ему сейчас напишу. И сейчас думаю, он нам ответит. Естественно. Не мля. В каком смысле? Скажи мне четко, да и нет. В каком смысле? Не мямля, он пишет мне почему-то. Я не знаю, в чем суть, он сейчас нам говорит. Сади, сади, у нас там кто-то есть. Да. Скажу да. Так и думал. Вот. То есть я сейчас сидеть, ну. Сделай все, что я тебе скажу, как сможешь выйти. Не сможешь, останешься развлекаться своим новым другом. Это мой друг, нифига себе, такой дружище, такой. Пришел мне в ну, смокинге, я как понял, пришел к нам. И что тут ходит, меня пугает, зашибись. Говорит, слушай, Да. Слушай внимательно. Я уже слушаю, я сижу уже некуда. Сейчас откройте дверь в соседнюю комнату. То есть ты здесь, падла. Внутри ты найдешь крушечный домик. За ним лежит ключ от выхода. Возьми его и иди на выход. И даже не думай оборачиваться. Я даже не думаю. Удачи. Спаси Опа. как-то захотел посидеть с компьютером. Ой. Ушник выпадает постоянно. Возьми ключ. Рампут. Здесь написано здесь почему -то. Там пенсия, помнишь, там было написано рам, а здесь пут почему-то. взял ключ. И бегать можно? Не, в шкафы это, конечно, хорошо прятаться, но нам этого не нужно, сами понимаете. Так. Нет, здесь мы были. Вот выход. Вот же наш выход. бегум бегум, бегум, бегу. Я. Да. Э, дверь. У нас дверь. Фу. Ура! Всех с Новым годом! Всех с Новым годом! Поздравляю! Поздравляю, был новый Чудесный, чудесный, чудесный, но я не смотрю, я хочу посмотреть на красивый фейерверк, он очень красивый, замечательный Нас несут гости, вот такие, да, ты понял? И, короче, давайте посмотрим на эти красивые, сверкающие, так сказать, а, так сказать фонтаны на фейерверк вечно. Ребята, подведем итоги. Мы поиграли в этот инди-ужастик. Так что, я вас... Ну, игра очень прикольная. Респект, кто создавал. Даже короткая, но она была страшная. Плюс, я хочу вас всех поздравить с Новым Годом. А, пожелать вам здоровья, счастья Побольше прибавки денег Ну то есть личных, там и прочего а, В личной жизни, любви Понятное дело Так что всех я вас поздравляю Желаю всего хорошего в Новый год вам Чтобы вы не проснулись Фиг знает где, фиг знает в каком месте Ну поняли Так что я вас поздравляю с Новым годом А я пошел еще играть в компьютерные игры С вами был Хастер Тимур Всем удачи, пока-пока